Добрый день, добрый день. Или что там сейчас? Короче, подумал с тут. У меня канал называется Винегрет. Ну, по крайней мере, да, дату снятия этого ролика. Почему бы и не поснимать рецепты, или как я готовлю мои рецепты Винегрета. Сначала я сделаю сам простой рецепт, потом буду другие, не обязательно, что уже готовые рецепты буду брать. Там, там самый необычный. Он делает рецепт. Нигде вообще самое простое блюдо, но оно довольно полезное. К тому сейчас полярная ночь. Нехватка витаминов и прочее. Вот, капуста квашеная. Там очень много, что можно класть туда. Свекла. Я просто люблю свеклу, поэтому... Свеклы там будет много. Но она... в ней очень много витаминов. Поэтому, мне кажется, каждый должен есть ее в Великом посту. Ой, сейчас в Рожеческий пост, в полярной да да, и обязательно есть циклу вот. ну, я-то сам поляр ночью, ночь легко потому что много двигаюсь периодически там закаливаюсь на лыжах хожу поэтому я не ощущаю никакой ночи для меня это как не знаю такие вялые ходят, не выспытые, мне все равно я не понимаю, это я не знаю что такое приор ночь. Вот. ну это самый-самый простой рецепт. я как мне там предыдущих видят Салифта. сколько того столько того все делается на глаз я буду преимущественно класть больше циклы и капусты картошка мне кажется я слишком много но ничего страшного картошка не самый такой полезный продукт вот допустим горох я добавлять не буду я буду брать его потом портит он паден по ребенок у меня не любит горох еще я забыл Салатный лук. Салатный лук я туда добавлю. Так какие-то особо лук не едят, а вот он да, придаст много витаминов винегрету. И он не особо будет заметен. Плюс он красный. Ладно, приступим. Свеклу я сварил. Потом надо ее в холодную воду. И шкурка уже сама снимается. Не надо ее чистить как картошку. Просто раз. И под краном у нас спокойно снимется, порежется вот ну, так то есть все ингредиенты для классического как винегрета но ну, некоторые считают что вместо капусты лучше жить да, жить огурцы ну не знаю такое мне кстати капусту я квасил неделю назад все очень ароматная и вкусная соли как раз в меру все, сейчас я порежу свеклы я как я говорил положил больше потому что я свеклу люблю и считаю что в главное свекла а все остальное уже строится на базе свеклы. Что добавляем. Я еще буду делать винегреты, допустим, с улитками, ну, как планирую, с мидиями и такие и так далее. Потому что это, винегрет это основа. Это то, что здесь у меня лежит, эта основа для винегрета. А там уже можно фантазировать. Вот лук. Главное, чтобы дети не заметили, что там лук есть, они а в принципе. Ну, правда, после того, как они лук поедят, один пахнет, наверное, муком. Это не лук ели. Ну и, кстати, еще укроп. Укроп тоже надо обязательно Давай где это нехватка витаминов. Я сейчас быстренько порежу, перемешаю. Режу я как... Ну, довольно крупно. Таким образом. Не знаю, видно там или нет. Сейчас мы в магазин пойдем не обещал, поэтому я быстренько сейчас винегрет закидаю, залью маслом и мы пойдем как он будет настаиваться. Так, ладно, я уже В принципе, я, я готовлю довольно часто. У меня даже дети бывают, приходят и спрашивают «Папа, испеки нам пиццу или сосиску в тесте». Ну, приходится. Не покупайте, кстати. Мне кажется, тогда сам дедушка, конечно, не профессионал. Мне кажется, получается довольно ну, лучше, чем. Вот. Ну, я все обычно режу крупно. Что бы то ни было. Нет, на ну, мой вкус. Допустим, туда больше варю, я туда тоже картошку, я плюс не пополам. Крупная получается. Да то хрустит, Я имею в виду. не картошка а вот. Обычно огурцы если порезать тогда они будут не мятые такие, а хрустящие. Но вот этот самый простой мой самый любимый рецепт. Я бы так редко когда меняю что-нибудь там можно и фасоль добавлять, огурцы, селедка, кстати, новый год может селедки сделаю не знаю. Не именно не селедка под шубой, а винегрет селедка. Такое бывает. Так практически все закинул туда в кастрюлю, кастрюлю поменял уже побольше. Думал мне реально будет меньше винегрета получится, ну, ну ладно, пускай это кайка. Так укропа я отрезаю вот эти вот жесткие штуки и отдавить улиткам. Так что у меня вот ничего не пропадет. Аромат такой сразу, запах укропа. И лука. Ну, лука я много не буду. Может, в кружочках. И, и вот его я буду мелко. Включат остальных градиентов. Лук надо резать мелко, чтобы детям не пекло во рту. такой салатный лук я обычно на ужин беру. не только такой но салатный он как-то более сочный что ли не знаю так его пошемкую не на этом видно нет скорее всего мои руки скрывают Камера у меня так стоит под сердцевину можно было и выбрать сам по себе, он еще... Горечь уйдет. Должно было, конечно, его обманкнуть кипятком. Кстати, да, что-то я забыл. Как я все время делал. Сейчас его кипяточек. Горечь уйдет. Хотя, сейчас попробую. Да где там никакой горечь? Как быть-то лучше. Ладно, нет, я его лучше-таки... Будут есть дети, я сейчас его кипяток обмочу, потому что да, реально дети могут дети. Так, вот я, я просто его обдам кипятком, солью, пока там и в салат добавлю. Вода. Добавлю соли чуть-чуть буквально вот ну, удачи как ее на капусту ну, ладно. все перемешается сейчас я ее перемешаю сначала все что было единой массой вы вот смотрите и самое то что но не все красный отдельно капусту видно видно картошку все ингредиенты заброшены попробовал на соль надо еще подсолить. Вот так вот. Немножко засолил. Сейчас я опять перемешаю. Потому что я пробую на вкус иногда. Потому что я не для себя делаю. Для меня можно и малосольное делать. Так. Все. Теперь. Ну некоторые... Кстати, насчет заправки маслом. Некоторые не заправляют. Типа для того, чтобы она прокиснет быстро но ну, а тут не такой объем если и я думаю что дня на два нам хватит вот салата на четверых я думаю что смысла нет его частями делать поэтому я заправлю сразу ну и где-то через полчаса я буду ужинать у меня перловая кашля приготовилась так я бы сказал, что она моя любимая, но просто да, хочется разнообразия. Так. Ну, в принципе, вот смысл сам понятен, как это все делается. Это только основа. Место, как я уже говорил, вместо капусты можно добавлять огурцы и добавлять все, что угодно. Это как оливье, только постное. Потому что у меня ну, Магире сливается как с постным блюдом. Не как или где-то, это не постное. М -м -м, вообще обалденно. Все. салат готов. Всего тут хватает. Солим в меру. Немного ложку. Солим в меру. Лично. Этот лук пропался, вообще не горчит. Я его И через такой сечечка его пропустил. Вот слил Всем, всем приятного аппетита. Рекомендую класть лук побольше. Там много витаминов полезных. И в минигрете особо лука и незаметно. Вот, допустим, вот лука попался. Да. Все отлично. Скоро будет следующий рецепт. Винегрета. Ну, смотря сколько будет просмотров. Ну это ролика. Даже хотя 50 просмотров будет, то будет следующий рецепт. Может даже необычный.